что не продается в аптеках турции за подделку лекарств дают 50 лет какие лекарства стоит с собой брать привет друзья меня зовут назар давыдов человек которого вам нужен особенно в турции тем более если надо разобраться в лекарствах все по порядку вы пишите мне часто вопросы и часто попадается мне вопрос связанный с тем какие лекарства стоит с собой брать и когда едете отдыхать в турцию какая должна быть аптечка, что не продается в аптеках Турции. Конечно же, есть свои нюансы в каждой стране, есть они и в Турции. Поэтому сейчас в этом видео я подробнейшим образом расскажу о тех лекарствах, которые можно купить, которые нельзя купить, какие аналоги с лекарствами, которые есть в вашей стране, ну и много других вопросов. Начнем с того, что аптека в Турции называется Экзаны. Выглядит она очень красочно, красно-белая вывеска, которая гласит о том, что здесь находится аптека. Очень часто пишется это еще и на русском языке, тем более в русскоязычных районах, такие как Конялты, Вантали, Махмутлар, Валани. Вы можете легко найти аптеки по привычной надписи аптека. Я не являюсь специалистом большим в сфере медицины, но у меня есть друзья, которые меня с удовольствием проконсультировали по поводу... Того, какие же лекарства стоит брать из ваших стран почти все лекарства есть, но есть они в несколько в другом виде, к которому вы привыкли назовем так аналоги наших лекарств в Турции какие они? ко мне часто приезжают друзья и задают вопрос о том, какие лекарства стоит брать. Вот именно вам всем сейчас расскажу, какие есть лекарства, а каких нету Я подготовился, проехался по нескольким аптекам и поговорил с аптекарями, которые мне рассказали не только о том, какие есть лекарства и какие аналоги в Турции, но и о ценах. Так что фармацевты всей страны, объединяйтесь, и эта информация, думаю, будет для тех кто собирается ехать я записал вот э, как мог так что уж извините если я что-нибудь сковерку обязательно пишите в комментариях к этому видео какие лекарства я еще пропустил делитесь информацией ну а будут вопросы э, в описании к этому видео вы сможете найти контактную информацию вот так слово теперь по поводу аналогов название я вам доложу просто вообще капец но я постараюсь со всех сил сказать все правильно я подготовил специально фотографии для того, чтобы вы визуально еще могли видеть, как это все выглядит на прилавках Итак, поехали Называется препарат Ассист, стоит 44 лиры Внизу вы увидите цену в рублях Тилалхот, 33 лиры Перебурон, 15 лир Эмидур, свеча, 6 лир Петпамид, 5 лир от простуд гриппа Нурофен 19.30 стоит, Битканол 18 лир, Фистален 10 лир, Ихтиол 25 лир, Перекись водорода 18 лир, 53 лиры стоит Эмфлювир, это антивирусная. Миносет, обезболивающая, жаропонижающая, 4,90. Такие вот цены основные. Еще в описании к этому видео я обязательно оставлю, как называются, основные, самые ходовые лекарства на турецком языке. Ну и дополнительная будет обязательная информация, которая вам поможет не растеряться в сложившейся ситуации. Что касается меня, я всем своим друзьям, которые приезжают сюда в большом количестве ко мне в гости, некоторые, кстати, для выбора квартиры. Так вот, я им всем советую, чтобы они заранее себе подготовили информацию в доступном месте, куда звонить и что делать. Например, телефон консультанта русскоговорящего, который может даже по телефону вас проконсультировать и даже доставить лекарства домой. Есть телефон 112, по которому вы можете позвонить в экстренных случаях и вас спасут, если не дай бог что-нибудь произойдет. По поводу качества лекарств турции это тоже один из часто задаваемых вопросов отвечу еще раз друзья в турции качественные лекарства ну о чем говорить если здесь за подделку лекарств дают 50 лет а иногда даже пожизненное наказание я с этим конечно не встречался но читал об этом приду пример о качестве турецких лекарств одна моя знакомая ехала сюда в турцию и другая ее знакомая попросила привести мою знакомую инсулин потому что в России инсулин не такой, как в Турции. Оказывается, даже такое. Бывает, что качество лекарств разницы тем более такие серьезные. Поэтому вот она приехала сюда, приобрела и в специальном контейнере охлаждающем этот препарат привезла на родину. И действительно он лучше действует, чем местный российский. Кроме этого, можно сказать еще много о препаратах в России и здесь, в Турции. При сравнительном анализе но в целом все здесь есть скажу так и качество уж точно не хуже один из немногих препаратов которого нету в турции вот реально это достаточно сложно было сделать чтобы найти его но он таки есть это активированный уголь не знаю, с чем это связано, но именно активированный уголь в том виде, к которому мы привыкли у себя на родине, его здесь нету в таблетках. Но есть другие препараты, в состав которых входит тот же самый активированный уголь, и все прекрасно работает. Нету смекты в таком виде, к мы привыкли, но есть опять-таки другие аналоги этих препаратов. Ну и, естественно, друзья, будьте внимательны на солнце, не перегревайтесь гораздо больше информации о том, как работают аптеки в Турции по какой системе, где они находятся, графики, режимы есть видео, которым я снял три года назад вы знаете, ничего не поменялось, только изменились немножечко цены на некоторые препараты. Посмотрите, пожалуйста, это видео и будьте информированы. Приезжайте, отдыхайте или даже приезжайте жить, это уже как вам будет угодно. В любом случае, обязательно нужно знать вещи, которые касаются вашего драгоценнейшего здоровья. Так что смотрите видео, делайте выводы. Всем большое спасибо, да пребудет с вами сила. Пока. Но сейчас я расскажу про аналоги лекарств в Турции. Итак, так вот реально мне вот все лекарства блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь,